Всем доброго времени суток, катаны, С вами Аззи! На очереди у нас обзор пабликов воинствующих атеистов. Если все паблики, которые я обозревал раньше, были так или иначе либероидными, то сегодня ко мне попала антирелигия, паблик воинствующих сторонников Маркса Ленина, что делает его даже еще более упоротым, чем предыдущие. Но не будем долго ждать. Поехали! Пока я не начал, в очередной раз прошу вас поделиться этим видео у себя в соцсетях, ведь правду нужно распространять. Создано при поддержке образовательно-развлекательного паблика «Филиал Атеиста». Ссылка в описании. Простите, сэр, здесь веровать запрещено. Веровать запрещено? Это звучит забавно. Все равно что мечтать запрещено, получать вдохновение запрещено. Мыслить не так, как мыслит большинство запрещено. Хотя, чему я удивляюсь, мы же в паблике коммуняк. Они с большой радостью бы все это запретили. И внизу, под этой же записью, комментарий. Так бы в жизни было. Что и требовалось доказать. Мем смешной, а ситуация страшная. Цитата. Укрепление православия означает деградацию России и является одним из факторов падения России и ее гибели. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сразу видно, человеку надо ставить два по истории, поскольку он не знает, что православие является одной из основ, на которой формировалась русская цивилизация. Так же, как католичество – основа европейской цивилизации, а протестантство – американской. Хорошо вы относитесь к религии или плохо, но вам придется признать тот факт, что в основе любой из ныне существующих цивилизаций лежит какая-либо религиозная идея. Исключения могут быть только провалившиеся или никогда не существовавшие утопические государства, которым есть место, разве что, в эротических фантазиях в контактных леваков. Традиционное определение материи. Материя есть объективная реальность, существующая вне человеческого сознания. Комментарий админа Ильич Бессмертен. Что он сказал? Уши хуйня! Как мы можем определить, что вне нашего сознания существует некая объективная реальность, если можем познавать этот мир только посредством сознания? Данное заявление Ленина можно воспринимать только на веру. Все равно, что гипотезу о существовании Бога. Ну хорошо, допустим, такая реальность существует. Какой это имеет смысл для нас? Ведь, повторюсь, мы воспринимаем мир только с помощью сознания. Ты втираешь мне какую-то дичь. Дальше админы выкладывают статью, мимо которой я не мог пройти. Статья о том, какой же плохой буддизм, зверство, рабство, войны, уничтожение святынь и так далее. Я не буду этого отрицать, тем более если обещаемый админом антирелигии объемный материал вмещается в жалкую статью в ЖЖ. Забавно просто, когда атеисты все ужасы религиозного фанатизма сваливают на само учение. Хотя причина фанатизма так раз не в учении, а в нашей человеческой природе, которая полна пороков, алчности, зависти, ненависти. При этом религиозные учения, такие как учения Будды, пытаются хоть как-то изменить человеческую природу, облагородить ее, очистить от невежества и пороков. А вот разного рода атеистические говноутопии, такие как коммунизм, фашизм и либертарианство, с радостью опираются на эти пороки и говорят нам даже не то, что наши пороки это нормально, но что это хорошо. Результат, к чему приводят такие учения, немного предсказуем. Нищета, миллионы жертв, разруха и деградация. Когда мы начинаем сравнивать те ужасы буддизма, которые описал автор статьи, с реальной политикой, например, китайского коммунистического режима, который, кстати, автор данной статьи всячески превозносит, мы убедимся, что буддийские правители, которые были упомянуты в статье, это просто невинные овечки по сравнению с тем же Мао и его последователями. После оккупации Тибета Китайской Народной Республикой, буддизм был жестоко репрессирован. Из 6500 мужских и женских монастырей были разрушены все, кроме 150. Подавляющее большинство образованных монахов и монахинь были либо казнены, либо умерли в концентрационных лагерях. Сегодня в каждом мужском и женском монастыре, а также в храмах, есть полицейские в штатском, которые надзирают за монашеским сообществом и делают доклады из статьи Алекса Берзина «Буддизм в современном мире». Самое поразительное, что все эти атеистические мрази готовы поднимать вой из-за введения уроков ОПК или отжима церковью очередного участка земли под строительство храма. Но будут молчать в тряпочку, когда речь заходит о реальном преследовании китайскими атеистами, буддистов и представителей других конфессий. Преследовании с тюрьмами, пытками и настоящим геноцидом. Это не политическая проблема и не вопрос объединения. Это вопрос уничтожения культуры и это религии, потому что они несовместимы с атеизмом Компартии. Ну это, ну это просто пиздец. Я даже не знаю, у меня нет слов других, как сказать. Ну просто пиздец. У меня все, ребята. Будьте адекватными, мыслите здраво и оставайтесь всегда на позитиве. Не пропускайте новые видосы на моем канале про атеистов и не только. Для этого обязательно подпишитесь и тыкните колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. До встречи в новых видосах. Пока-пока!